да андрей андрей дайте код для таланта аю можно читать аю на вдохе астра на выдохе это код будет открывать талант получится заниматься целительством да у меня есть